Привет! Это Иванский штаб Навального, меня зовут Николай, и сегодня я расскажу о том, что произошло за последний месяц. Многие из вас были на митинге 12 июня, и вы наверняка сами слышали, как Андрей Сергеев в качестве представителя инициативной группы рассказал всем нам о необходимости проведения референдума о возврате прямых выборов глав городов. Мы хотим инициировать возврат выборов на территории Ивановской области. Они считают, что люди недостойны выбирать. Они считают, что только депутаты могут решать, кто будет управлять нашим городом. На самом деле это неправильно. Мы все можем выбирать, и это наше право. И мы считаем очень важным, чтобы это право вернуть людям. Спустя несколько дней все необходимые документы уже были поданы в областную избирательную комиссию. А на ближайшем заседании они одобрили их передачу в областную думу. Дума должна была проверить сам вопрос на соответствие как федеральному, так и региональному законодательству. Несколько дней назад прошло не очередное заседание областной думы. Ну и ожидаемо Ивановская областная дума нашу идею о референдуме отклонила. Никаких документов по результатам работы депутатов мы пока не получали. Из средств массовой информации мы знаем о том, что депутаты отклонили нашу инициативу ну, по, совершенно по совершенно интересной причине. Они просто -напросто сказали, что те вопросы жизни нашей области, которые урегулированы законом Ивановской области, то есть те вопросы по которым приняли решение самые депутаты, не могут быть, быть вынесены на, на референдум и не могут быть решены всеми жителями Манской области на референдуме. ну э, Отговорка, скажем так, не выдерживает никакой критики. Поэтому в этом направлении мы будем работать. Дождемся документов Ивановской областной думы и будем решать, по всей видимости, эту проблему через суд. Так называемые народные избранники не посчитали достойным Право народа самому избирать глав городов, в которых они живут. А своей формулировкой они практически перечеркнули возможность какого-либо референдума вообще. Вторая информация на тему референдума, которую мы услышали, это комментарий председателя Иванской областной думы господина Смирнова. Он сказал, что ими несколько лет назад была успешна. Создана существующая ныне, ныне в области системы местного самоуправления, и она, по его мнению, работает эффективно. Ну, такой вывод, наверное, является еще более смешным, чем отговорка или отказ на проведение референдума. Эффективность в кавычках работы муниципальных органов нашей области мы наблюдаем с вами каждый день, и не иначе как развалом этой системы, я, например, систему местного самоуправления Ивановской области назвать не могу. Ну, для того, чтобы выяснить отношения, для того, чтобы понять, кто в этой ситуации прав, кто виноват, я, пользуясь случаем, приглашаю господина Смирнова на дебаты с тем, чтобы в присутствии жителей Ивановской области, представителей средств массовой информации, может быть, на каком-то телевизионном или радиоканале провести дебаты и попытаться в ходе этих дебатов все-таки отстоять ту или иную точку зрения, с тем, чтобы дальнейшая работа над референдумом она шла в более гласной что ли, атмосфере, чтобы жители Ивановской области знали, что происходит, чтобы наши депутаты нашей Ивановской областной думы вылезли наконец-то из окопов и начали открытую работу жителями Ивановской области.